Камеру вытащил из машины. Как народ отдыхает. Очень много машин. Это вдоль всей тут Приголи. Вот мы с Пригольского выезжаем. И вдоль всей речки будет очень много народу. Многие ну, на лодках. Правда, не видно, что ловят. Все-таки в Калининграде любят рыбалку. И на той стороне, о, венцо пьют, красота, короче, люди отдыхают. О, мужик, что-то там типа тянет и просто... в комментариях кто рыбак что ловится здесь прям так крутит крутит крутит кого-нибудь камеру задену она мне торчит на полтора метра из машины Это женщины тоже рыбачки чтобы мужичок был под контролем, а то вдруг на рыбалку не пойдет. там буду заканчивать с вами был александр пишите комментарии о кто-то еще то поймал сейчас посмотрим посмотрим о что-то тащит сорвалась или нет нету сорвалась была да С вами был Александр. Всем пока! Чуть это камеру не оторвал.